Как известно, одной из самых больших проблем в России являются дороги, а точнее их качество. Который раз за 2016 год мы обращаем внимание на эту проблему Красноярска. Качество дорожного полотна и состояние дорог в целом. Существуют подрядчики, депутаты, дорожные службы. Все обвиняют друг друга, а проблема, к сожалению, как была, так и остается нерешенной. Каждая реставрация дорожного полотна ведет к тому, что через определенный участок времени становится только хуже. Сегодня мы побывали на очередном выездном совещании по вопросу данной проблемы сегодня мы проводим здесь совместно с управлением дорог и благоустройства инспекцию наша задача выявить дефекты дорожного покрытия которые образовались в результате некачественного выполнения работ подрядчиком. СИП «Агропромстрой» – компания, занимающаяся покрытием дорожного полотна данного отрезка пути, уже показала себя не с самой лучшей стороны. Напомним, что объездную по Енисейскому тракту из БДЛК в Солнечный практически смыло весенней водой. Сдала ее компания в 2013 году. После реставрации этой дороги прошло три года, учитывая гарантийный срок в пять лет. Дорога в плачевном состоянии. Власти уверяют, пытаются бороться с некачественным дорожным ремонтом. Есть и черный список компаний. Неплохишей. Но пока получается, без сбоев работает только экспресс-метод дорожников. После двухгодичной гарантии полотно можно скрыть заново. Вот и автомобилисты кроют, как могут, вслух. Поехавшие отбойники ямы в совсем не старом дорожном покрытии. Дорога размывается и уходит вниз. Асфальт в прямом смысле слова просто отваливается. Виной тому некачественное выполнение дорожных работ. Но у подрядчиков имеется своя точка зрения. Мол, мы не виноваты. Ошибка в проекте. Мы слышим от подрядчика, что подрядчик ссылается э, на то, что проект был кривой и они так сделали, как было по проекту. Но если мы говорим о гарантийном случае, и вы прекрасно видели проект, когда выходили на торги и занимались этими работами, вы знали на что вы идете. Если вы знаете на что идете, если вы знаете, что с этим может случиться, значит принимать надо какие-то меры. Гарантийный срок эксплуатации данного отрезка дороги не истек. Подрядчик, опираясь на проектные ошибки, исправлять проблему не спешит. Тем временем, как с каждым проливным дождем дорога приходит в плачевное состояние. То же происходит и с дорогами, которые которые находятся в собственности муниципалитета, расходуются огромные деньги из бюджета для устранения подобных проблем, а результат тот же: ямы, лужи, щебень, который летит из-под колес, разбивая лобовые стекла автомобилей. Я считаю, что вот, город должен уже взять в руки дорожное строительство, не отдавать его подрядчикам, а создать свою компанию, которая бы проводила более качественно вот такие ремонты и за счет качества выигрывала бы тендер. Я считаю, что вот позиция, что муниципалитет не должен вот вмешиваться в организацию строительных, дорожных работ, совершенно неверно. И главная задача муниципалитета – это все-таки четко, ясно заходить в эту отрасль и составлять конкуренцию участникам, которые так безалаберно относятся к своим обязанностям. Проблема есть. Жалобы жителей города учитываются. Выездные совещания проходят, ситуацию держат на контроле. А по факту? По факту по-прежнему на дорогах ямы. И конца им, к сожалению, не видно. Пока депутаты собирают доказательства некачественной укладки дорожного полотна, представители общественности собирают подписи и готовят документы в суд. Подрядчик молчит и на вопросы отвечать не хочет. Дорога лучше не становится. И с такими темпами долго это продолжаться не может. Неделю обещают дождливую. И кто знает, насколько хватит дорожного полотна и к каким последствиям приведет эта дорожная ситуация.